С вами Саков Роман, компания Admirals и рад всех приветствовать на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы как всегда обсудим то, как прошла неделя предыдущая, обсудим публикации данных по количеству ну, созданных мест, рабочих мест мест сельского хозяйства, данные вышли неоднозначными, также у нас стартует новый сезон отчетов, мы поговорим, что от него мы можем ждать, ну и в целом мы видим, что у нас тенденция пока нисходящая по ключевым индексам продолжается и насколько глубоко она может уйти, об этом мы поговорим сегодня. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится и вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, начнем мы с, пожалуй, самого значимого события прошлой недели. Это публикация данных по рынку труда, которые были опубликованы как раз на прошлой неделе в пятницу. С одной стороны, они вышли неоднозначными, было добавлено 194 тысячи рабочих мест против ожидания в полмиллиона. В целом мы видим, да, что Новые рабочие места стали добавляться гораздо медленнее, но оно и понятно после марта-апреля 2020 года, то есть когда мы видели тот скачок по рабочим местам, да, то есть по падению, особенно в апреле, да, то есть мы с этих уровней уже фактически восстановились, потому что пока безработица, уровень безработицы находится на уровне 4,8% против 5,1%, который ожидалось. Фактически те до кризисные уровни, которые были, мы вплотную к ним приближаемся, это уровень. 3,6, до 3,8, то есть те значения, которые мы видели в 2019 году, но, тем не менее, пока мы еще от них достаточно далеки. В этом связи, с точки зрения того, почему такие данные вышли, ну, собственно, хуже, чем ожидалось, ну, потому что уже те рабочие места, которые нужно было, собственно, восстановить, то есть они уже были восстановлены. Соответственно, в этой связи вероятность снижения, ну, точнее, с начала сокращения КУИ со стороны ФРС, она, безусловно, становится все более очевидно и это рынки в первую очередь беспокоит. Опять же, есть посмотреть на индекс страха, который на прошлой неделе немного скорректировался, опять мы падали ниже области 20, то есть это такой приемлемый уровень, когда, скажем так, это значение но благоприятно для фондового рынка именно с точки зрения ожидания роста, но сейчас опять этот индекс подрастает и неделя у нас открывается с негативной, ну, с точки зрения данного индикатора зоны. Также если мы посмотрим, пока мы потом более детально разберем индекс S&P 500, но сейчас если мы посмотрим на такую общую картину, да, которая сейчас сохраняется, то пока у нас нисходящий тренд удерживается уже ну, фактически третий месяц подряд. И пока данное снижение оно продолжается. Также, что еще у нас из важного, то есть сейчас, ну опять же, если резюмировать эту ситуацию, которая сейчас на рынке происходит, то есть она не сильно ушла от того, что мы обсуждали на прошлой неделе, но вот с точки зрения прихода новых денег, да, то есть деньги становятся дороже, потому что подскочили также и 10 облигации, то есть сейчас они находятся уже на уровне 1,6%, и эти все факторы, они влияют, ну собственно негативно на продолжение роста фондового рынка, поэтому такого же отскока, который мы наблюдали Фактически последний год по индексам S&P 500 после тех коррекций, которые были, сейчас мы его уже не видим. да, Уже нет того ресурса, чтобы двигаться дальше. И а, с точки зрения сезона отчетов, который а, стартует на этой неделе, мы а, можем ожидать, что он, а, вероятно, будет хуже, чем отчет предыдущий да, за, а, соответственно, третий квартал. А, ожидаемый а, доход может составить 27,6% для индекса S&P 500. А, и... Увеличение цены, да, на порядка 15% ожидают аналитики именно по индексу S&P500 в следующие 12 месяцев. Ну, с учетом той коррекции, которую сейчас мы уже видим, то есть нужно сначала восстановиться а, с тех, а, тех максимумов, которые мы видели летом, и, собственно, дальше уже рост он может продолжить. То есть это перспективы на 12 месяцев, которые, в принципе, такие могут оказаться, но коррекция на рынке также может последовать более глубокая. А теперь с точки зрения событий, у нас на этой неделе в США и в Канаде сегодня выходные во вторник из важных событий это решение розничной продажи так это по по Новой Зеландии в принципе изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании да здесь ожидается прирост также индекс экономических настроений выйдет по Германии это будет во вторник и число открытых вакансий на рынке труда эта публикация произойдет по США здесь с предыдущего значения в 10 миллионов, ну, практически 11 миллионов вакансий, да, которые открыты, здесь ожидается прирост до 11 миллионов 259 тысяч. А, по, а, в среду здесь выйдут данные по Великобритании, выйдет ВВП, а, по месячный и, и по квартальной в четверг будет опубликован данные по запасам нефти, да, сейчас мы видим, что нефть опять, опять бьют новые рекорды, и, собственно, с одной стороны, не самые благоприятные погодные условия на теку момент на это влияют и э, восполняемый запасов она тоже находится сейчас на минимальных уровнях поэтому в принципе э, по нефти мы можем э, пока видим все факторы на то что нефть может продолжить э, расти идти на новую максимум. ну и в пятницу выйдут розничные продажи э, по месячной э, э, индекс. А, собственно, теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по ключевым активам, и как раз в пятницу мы видели опять повышенную волатильность, но ну, свете публикации как раз Non-Farm Payrolls, а, в этой связи евро-доллар да, продолжает свое падение, а мы говорили о том, что вероятно мы можем ожидать отскок в районе 1.16-1.15.50, а сейчас подобный отскок он формируется, но в целом мы видим, что у нас тренд нисходящий, он сохраняется, и следующие цели по снижению это уровень 1.1450, то есть порядка еще одной фигуры мы можем вниз сходить. С точки зрения часового таймфрейма, если посмотреть опять же то, что мы видели в пятницу, да, были попытки закрепиться выше максимума, который был расформирован в четверг, сейчас мы торгуемся ниже уровней, ну чуть ниже уровней закрытия пятницы, поэтому здесь еще может быть еще один рывок вниз, поэтому здесь нужно быть также по этой валютной паре аккуратным. И то же самое по британской валюте, тот провал, который мы видели в сентябре, ну фактически пробой области поддержки, который мы видели в июле, в августе, в сентябре, он состоялся. Сейчас была коррекция, после которой мы вновь можем увидеть продолжение нисходящей формации. Поэтому здесь я бы для себя отмечал пока нисходящий тренд как приоритетный на текущий момент, исходя из той ситуации, которую мы видим. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы переписали минимум, который мы видели в сентябре, да, здесь я для себя также рассматриваю возможности входа на покупку, но фактически здесь падали мы без коррекции, поэтому здесь, э, ну, ориентир был, да, но какого-то подтверждения для входа здесь не было. Собственно, сейчас мы провалились к следующей уже области поддержки. Э, те цены, которые мы видели в июле, это отметка 1.24.62, пробой данного уровня, также откроет дорогу дальше на снижение на 1.22, 1.22.50, 1.22 ровно, да, то есть, если если мы увидим данный а, перезаход, то собственно Данное снижение здесь может продолжиться В целом, если говорить о том тренде, который сейчас сохраняется То это тренд нисходящий Поэтому, безусловно, искать продажи здесь является более разумным Но краткосрочные коррекции все равно здесь тоже могут формироваться А По паре американский доллар и японская иена Не смогли закрепиться ниже отметки который Уровень, который мы отмечали ранее а, Собственно, сейчас пара американский доллар и японская иена штурпует новый локальный максимум Подходим к области сопротивления на 113.70. И фактически рост здесь продолжается. Опять же, если говорить о продажах, то здесь тоже нужно быть аккуратным, потому что тренд у нас восходящий. Соответственно, на коррекциях разумнее также эту валютную пару подбирать именно в рост, пока у нас тренд сохраняется восходящий. А по паре австралийский доллар американский доллар здесь сценарий реализуется. Здесь мы не увидели обновление минимальной значения, которое мы видели в августе. С тех уровней конца сентября, которые мы тоже рассматривали на, предыдущем видео возобновляется рост и пока здесь общая если опять же мы смотрим на дневной таймфрейм пока сохраняется тенденция нисходящая если говорить о смене тренда да то здесь нам нужно увидеть перехай как раз с сентябрьских максимум которые мы видели и та же самая ситуация у нас фактически по новозеландцу здесь также мы не смогли пройти ниже минимум который мы видели в августе сейчас немножко подрастает данная валютная паре но все таки пока давление идет непосредственно у продавцов поэтому но основной тренд, да, то есть основной сценарий здесь я бы тоже для себя рассматривал как нисходящий. Золото а золото продолжает торговаться в таком боковике, а, собственно сейчас мы торгуемся вновь у области ну, на текущий момент уже поддержки 1755 долларов за тройскую унцию, а в пятницу попытались уйти выше данного ценового уровня, но мы видим, что пока настрой покупателей не был оправдан и сегодня уже с точки зрения часового таймфрейма, если мы увидим перелоу как раз минимальные значений, которые были в пятницу, то в этом случае может открыться еще одна волна снижения уже на 1700 долларов за тройскую унцию, если вы планировали для себя покупать акции золотодобывающей компании, то вероятно можно найти будет более оптимальные уровни, когда золото будет там по 1700, а может быть еще чуть ниже. То есть пока золото смотрит больше на понижение, но с другой стороны с ростом как раз инфляции, почему в принципе имеет смысл да, набирать позицию из золотодобывающей компании, к примеру, да, если не инвестировать в текущий момент именно в золото, то с ростом да, инфляции золото как раз может здесь выйти не плохим а, бенефициаром как раз роста а, инфляции. А, по индексам а, собственно картина она достаточно похожа а, по всем индексам. Индекс DAX на прошлой неделе пока смог а, проколоть, ну в данном случае не смогли мы закрепиться ниже минимум, котором мы видели в июле. Мы пока этот уровень прокололи, но а, сегодня уже с открытия рынка мы видим то, что цена а, обновила минимум, который был сформирован в пятницу, поэтому вполне вероятно, что в ближайшие несколько дней мы также можем увидеть коррекцию и по ключевому индексу а, Германии. А, то же самое актуально и для индекса SP500 мы пока видим что Тенденция нисходящая у нас здесь сохраняется, даже если провести банальную, ну, простую линию тренда, то у нас здесь область сопротивления находится на уровне 4430 долларов по индексу S&P 500, если мы сможем увидеть переход данного уровня, тогда вероятность возврата уже в восходящую формацию она может быть, но в целом при сохранении нисходящего тренда мы можем сходить на 4200 и оттуда уже рост может и продолжить. То есть здесь тоже нужно быть пока аккуратным. Мы уже видим, что те провалы, да, которые были от месяца к месяцу, да, которые мы фактически видели каждый месяц, а их не так быстро уже откупили, то есть уже, скажем так, запаса недостаточно, но в этой связи нефть продолжает штурмовать новые максимумы, собственно, сейчас мы уже торгуемся по 84.50 и вполне вероятно, что до уровня 89.90 нефть может дорасти, но опять же впрыгивать сейчас в поезд, который уже набрал ход, да, который уже максимально активно движется, наверное, не самое разумное, то есть если смотреть те активы, которые связаны там, непосредственно с нефть возможно другие валюты и здесь пока да, тенденция у нас сохраняется восходящая ну и если мы взглянем на ключевые индексы, индекс индекс долл джонс тоже повторяет ситуацию с индексом s&p 500 пока мы не переписали максимум который мы видели в конце сентября пока с точки зрения часового ну и дневного таймфрейма пока тенденция здесь сохраняется нисходящий ну и то же самое по индексу nasdaq но как мы все с вами видели обсуждали на прошлом видео ключевые компании да то есть технологичные компании которые фактически давали тот драйвер роста, который мы видели по индексам последний год, они достаточно сильно сейчас а, проседают и, возможно, это тоже неплохое время для того, чтобы эти акции добавить в свой а, портфель. Если, а, опять же, резюмируя данную ситуацию, ну и, наверное, да, пару слов по а, акции а, китайских компаний, мы видим то, что происходит сейчас отскок и, а, с одной стороны, были новости о некотором потеплении отношений США и Китая, а, а, об этом... А, сообщалось как раз на прошлой неделе, поэтому мы видели и отскок по Alibaba, ну и по другим китайским компаниям, да, технологичным компаниям, которые были. Поэтому здесь, в принципе, также ну, такие позитивные небольшие нотки сейчас просматриваются. Да, в целом, в целом, волатильность повышается. Да, у нас мы входим в фазу активных, активного сезона. Это осень и, соответственно, первый, первый месяц зимы, где волатильность может быть довольно-таки большой. возможно появится ситуация повторения там, 2018 года, когда мы видели коррекцию на порядке 18%, это вполне может произойти. Вопрос дальше, как уже эту ситуацию использовать, ну а мы об этом продолжим говорить дальше. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся через неделю и посмотрим, как у нас ведут себя рынки и на какие ситуации важно обратить внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания.